Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Но ну, мы сегодня с директрисой покажем вам нашу оранжерею и покажу и расскажу, как я ухаживаю за драценами. Ну, вот так мельком покажу, потому что я снимаю обзоры и уже видите, что какие у меня большие стали растения. Ну, начнем вздрацены Компакта. она была у меня очень очень маленькой вот сейчас ей лет 8 я говорю что я покупала ее она прям вот маленькая это маленькая была растет она очень медленно и у меня в том году она выпустила посмотрите сколько деток ну я как бы Люблю, когда, знаете, такие большие растения и пышные, поэтому я где-то оставила. Пересадила только ее в другой горшочек и все. Ну, здесь, конечно, света не хватает, она вот стоит, здесь вот попадает как бы свет на нее. Поэтому некоторые листочки у нее вот такие вот имеют. Ну, желтое такое, вот, ну, не знаю, я как бы вроде убираю, подрезаю и опрыскиваю. Но все же это неприродное условие. Ну, так она смотрится хорошо. Пушистая. Вот моя драцена еще. Ей тоже уже лет очень много. Ну, больше 20 это точно. Это получается у меня... Сейчас я покажу вот большую драцену, А это как бы считается маленькая у меня драценка. Они просто росли, когда я их покупала в одном горшочке. Такие стояли две драценки небольших. Я их потом рассадила. Это вот одна из них, которая была поменьше. Она стоит вот здесь у меня у полочки. Вот я заметила, что такой прям яркий свет им не нужен. Они любят такой рассеянный. Ну, конечно, любят, чтобы попадало либо западное солнышко, либо восток. Ну, такие стороны, не юг. Потому что если в домашних условиях южная сторона, она, конечно, будет, знаете, такая обвисшая, и когда жарко становится, не хватает свежего воздуха, да еще и на солнце она такие листья опускает. Теперь пойдемте, я вам покажу большую драцену. Она у меня стоит здесь вот такой вот коридорчик, и я ее сюда поставила. У нее, конечно, уже была сломанная макушка, но это пошло ей на пользу. Потому что, когда драцену обрезаешь, она дает побеги боковые, то есть она пушится, и стрижка, в принципе, иногда нужна драцене. У меня есть, кстати, видео на канале обрезка драцена, если кому-то интересно, можете зайти и посмотреть. И я вам, она очень легко укореняется, вот воду прям поставить, и она прям быстро дает корешочки. Она вот так угол украсила, конечно, в таком керамическом, видите, горшочке она стоит. Такая красоточка. Ну, здесь вот с ванной с окна ей свет падает. И вот такая вот еще у меня красотка. Такая вся пушистая. Она, знаете, она очень большая. И у нее вот эти, они, видимо, тоже ну, сорта разные, потому что вот, которые до этого показывала, они более такие, знаете, вот висят листочки, да, как будто бы. А у этой, смотрите, ее просто шариком все торчат. Ну, тоже драцена старая очень. Красотка. Тоже вот стоит в коридоре, здесь вот у меня э, светильник. Обычная вот лампа, лампа горит, и ей хватает, то есть и листочки хорошие, видите какие. У них, кстати, вот у всех и стволики уже такие, я их полила просто недавно, поэтому влажный грунт. Поливаю я их не часто, по мере пересыхания. То есть это может быть и раз в неделю, а может быть и пореже. Вот так вот заходишь да, в коридорчик и здесь такие драценки. Красивые. И вот такая вот у меня еще драцена есть. Она кстати вообще хорошо растет. Довольно таки быстро. Она была маленькая и сейчас такая уже большенькая стала. Но у нее такие нарядные листочки. Она просто красотка. Когда будет вообще деревцем, то будет очень эффектно смотреться в комнате, украшать собой. Такая пушистенькая. Но здесь среди растений и не понять, конечно. И этой драцени, конечно, нужно больше света. И чтобы даже солнышко такое попадало, ну не жгучее, а такое. И она у меня здесь под лампами досвечивается, чтобы у нее листья были такие красивые. Вообще растения, которые варигатные, они требуют более, больше освещения, чем нежели зеленые. Грунт я использую универсальный. И добавляю туда разрыхлители. То есть перлит, вермикулит, древесный уголь. Люблю тоже добавлять. Как бы ничего такого особенного. И я уже говорила, что я их время от времени опрыскиваю, потому что они у меня уже большие. И в душ их носить это, конечно, неудобно. И сейчас еще покажу укорененную а, веточку. Маленько отвлекусь, зашла в маленькую комнатку, где у меня стоит драценка маленькая. А, здесь две, кстати, стоит у меня. И посмотрите, не могла вам не показать. Бугенвилья, конечно, вообще красотка. Такие, знаете, яркие пятна. Вообще шикарно. Очень. И это зимнее цветение. В декабре так цвести, это конечно вообще, так как солнце сейчас у нас, по крайней мере, в дом не попадает. Спасаюсь только лампами. Вот драценка. Вот после обрезки, вот если бы я хватила освещения, смотрите, она дала две почки. Но одна стала развиваться, а вторая нет. Вот, это вот тоже с черенка она довольно таки вообще хорошо растет такая красота и бодроценка маленькая еще стоит там по моему вообще несколько в один горшочек посадила вот они растут и здесь опять красотка бугенвилля куда же куда же без нее никуда и здесь тоже мельком покажу свою глабру. У нее такие бледные цветочки, но все равно. Здесь вот у нее уже отсвел. Все равно приятно. Покажу, что у нас творится на улице. Посмотрите, какие красивые сказочные елки. Столько снега навалило. Вообще... Лапистые такие. Идешь по дорожке, у тебя такие ветки, прям, как в сказке. Перед Новым годом-то вообще красота. Ну, вот такую информацию мы вам подготовили с директрисой. Пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.